Всем добрый день, меня зовут Павел, я участник шестого потока, примерно год назад проходил его и в принципе в риэлторстве достаточно длительный срок, до этого был у нас свой небольшой офис, у нас ИП с братом, вот. и мы работаем преимущественно по Москве и Московской области, ориентировочно, начиная активно, начиная где-то с 2011-2012 года. Работали, конечно, по вторичке, безусловно, вот, в основном и загородные, и коттеджные поселки, и а, по сарафанному радио в том числе. Вот, и по новостройкам, а, по сути, работали а, через площадки, через ЦИАН, вот, Авито, и, ну, больше даже ЦИАН. И очень было интересно попробовать некие иные формы взаимодействия и привлечения клиентов, лидов как раз думали на тему сайта. У нас был достаточно простой сайт, вот, и он был просто информационным. Конечно, очень привлекло то, что э, рассказывала Дарья в плане взаимодействия с клиентом, обработки. Вот, и в купе с тем, что можно сделать хороший, интересный сайт, который был проверен по теме недвижимости в Клинжике, конечно, это все заинтересовало. Что могу сказать? сайт сделали и э, начали получать заявки. Очень понравилась, конечно, тема с, со скриптами, вот, потому что у нас был некий такой хаос. Вот, и э, себе, конечно, составляли определенные такие мини-скрипты, но э, с теми скриптами, которые были нам выданы, выданы в вашем курсе, вот. соответственно удалось увеличить качество обработки заявок и позволить за счет этого увеличить средний чек ориентировочно на 30-40% вот. и понимание шкалы тонов вот, тоже очень понравилось понимание того, как, с кем клиент, каким клиентом нужно разговаривать, каким образом. Вот. Это, кстати, позволило немножко сберечь и нервную систему в том числе. Что тоже, в общем, немаловажно. Скрипты отличные. Мы, конечно, доработали под Москву, по подмосковью. Вот. И по этой системе вот сейчас продолжаем активно работать. Вот. И нравится очень AMS-CRM. Конечно, сайт на этот тип замечательный. Вот, и планируем, планируем поставили себе в цели примерно через 6-7 месяцев выйти на 800 миллионов в месяц по Москве. Ну, с учетом, конечно, нынешней ситуации, но все-таки мы построимся, тем более в Евразийской академии предпринимательства есть возможность с учетом нынешних реалий как раз увеличить свой доход, что, в общем-то, замечательно. Это просто здорово, мало кто этого дает, наверное, просто вообще практически никто. Вот, поэтому, конечно же, всем рекомендую. Отличная подача материала, живо, бодро и по делу, по существу. Вот. Так что спасибо большое, вот. было очень приятно поучиться и очень вам благодарны.